What's up, геймеры, а также все, кто неравнодушен к игровой индустрии? Сегодня мы обсудим, что нам стоит ожидать от Microsoft в Game Pass в 2023 году. Я надеюсь, что вы уже подписаны на мой канал и, конечно же, прожали лайк. Ну а если вдруг вы этого еще не сделали, я любезно попрошу вас подписаться и поставить лайк под это видео. Это очень поможет продвижению моего канала. Ну что, подписались? А так, подписались? Game Pass действительно считается одной из лучших подписок для геймеров, поскольку за небольшую ежемесячную плату она предоставляет доступ к сотням качественных игр на ПК и Xbox. Кроме того, подписчики также могут получить бесплатный доступ к Kee что позволит им играть в Sims 4 со всеми дополнениями Battlefield 2042, а также почти новую FIFA. Кроме того, тестировать новые проекты Electronic Arts на 10 часов раньше до их релиза. в в 2023 году Microsoft продолжит развивать свою игровую подписку. И благодаря выпуску новой игры Forza Motorsport, я уверен, что ее популярность возрастет еще сильнее. Forza Motorsport – это одна из самых ожидаемых гоночных игр 2023 года и конкурент Gran Turismo 7, которая уже вышла в марте 2022 года. Игра разрабатывается Microsoft поэтому она, безусловно, войдет в подписку Game Pass в стандартной версии, а также с несколькими бонусами, как это было с Forza Horizon 5. Forza Motorsport является новым поколением серии и полностью переработана под новые консоли. Разработчики обещают новые модели автомобилей, освещение, динамическое время суток и погоду, а также трассировку лучей в реальном времени, так же, как и Forza Horizon. Эти новые функции недоступны в Grand Tourism 7 но будут доступны в Forza Horizon, благодаря выходу игры на ПК. Игра создана на движке Forza Tech, что позволило разработчикам полностью переработать физику автомобилей и функционал игры. Игра будет работать в 4К 60 VPS на Xbox Series X и S, а ждать ее стоит весной 2023 года. Стоит напомнить, что Forza будет первым дополнением к Xbox Cloud Gaming, что позволит играть в нее и на старых устройствах. Она также будет поддерживать не только геймпады, но и рули, что дает возможность играть практически на любой платформе, в отличие от Grand Turismo 7. Starfield Microsoft и Bethesda представили новый проект под названием Starfield, который будет включен в Game Pass. Разработчики подтвердили это и документами, предоставленные регулятором в рамках сделки Activision Blizzard и Microsoft. Также это будет новая вселенная от Bethesda Game Studios, похожая на Zelda Scrolls, только в космическом сеттинге. Игра является ролевой и позволит исследовать темную бездну на более чем тысячи планет. Вы сможете создать своего персонажа с помощью проработанного редактора героев, настроить его характер и ДНК, а также использовать обширное дерево навыков, как в The Elder Scrolls. В игре также будет функционал настройки кораблей и их кастомизации, а также возможность летать вокруг созвездий. Вы сможете модернизировать свое вооружение и зарабатывать в игре, однако главный герой не будет иметь голоса, что может быть минусом для игры. Starfield является огромным проектом, затягивающим на тысячи часов, а может быть и больше, и подойдет игрокам, которым нравится космический сеттинг, но не нравится The Elder Scrolls. Релиз ожидается в 2023 году на ПК, Xbox и в Game Pass. Stalker 2. Heart of Chernobyl. Сердце Чернобыля — новая игра от украинских разработчиков, которая, по слухам, должна выйти уже в этом году на ПК, Xbox Series S, и также попасть в Game Pass — это продолжение легендарной игры Stalker. Релиз был отложен, но разработчики успешно справились с переносом. Stalker 2 — это игра в открытом мире, где игрок оказывается в радиационном мире, полным мутантов, кровососов и других опасных монстров, но ну и также аномалий. Вторая часть порадует игроков отличной графикой и проработанной зоной отчуждения, которая выглядит Потрясающе. В последнем трейлере показали потрясающую графику новых монстров, аномалии и шутки знакомых героев. Stalker 2 использует весь потенциал Unreal Engine 5, а также технологии захвата движения, что делает графику хорошей, а локации реалистичными. Разработчики значительно улучшили искусственный интеллект, а также создали новую систему имитации жизни Life 2.0, которая позволит действиям игрока прямо влиять на мир и его состояние. Буквально секунду, полезная рекомендация. В моем телеграм канале ежемесячно проходит конкурс, где победитель получает игру от меня на выбор. На ПК,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 Компания Gun Interactive, которая причастна к созданию игры «Пятница 13», работает над новым асимметричным онлайн-хоррором, который будет основан на фильме «Резня бензопилой». В этой игре будет сразу 4 выживших и 3 убийцы. А разработчики делают упорно командную игру и взаимодействие по голосовому чату. Игра будет развиваться с помощью новых героев, косметических предметов, карт и других нововведений. А разработчики будут искать возможности развивать игру в соответствии с лором фильма. Дата релиза пока неизвестна, но есть предположение, что это произойдет в 2023 году. Однако разработчики мало говорили об игре в 2022, поэтому официальной даты релиза пока нет. Проекты Activision Microsoft пытается купить компанию Activision Blizzard, чтобы добавить ее игры в библиотеку Game Pass, но сделка находится под угрозой из-за проблем с одобрением ее регуляторами в США и Европе. Судебное разбирательство может затянуться до августа текущего года и сорвать все сроки. А некоторые аналитики считают, что итог будет известен ближе к апрелю 2023 года, когда завершится вторая фаза расследования регулятора из Великобритании. А Томми Харт, ну и куда же без нее? Речь идет о крупной игре от отечественных разработчиков под названием Atomic Heart, которая будет доступна для загрузки через подписку Game Pass уже с 21 февраля 2023 года. Игра перенесет игроков в утопический мир, где люди живут в гармонии с роботами в Советском Союзе. Однако развитие технологий привело к тому, что роботы перестали быть дружелюбными, и теперь игроку предстоит сражаться с новейшими разработками человечества. Игрок возьмет на себя роль агента КГБ, который должен уничтожить все наработки машин Прежде чем произойдет апокалипсис. Игра имеет прекрасную графику, которая благодаря технологии трассировки лучей становится еще лучше. А на слабых компьютерах можно будет использовать технологию DLSS. Рекомендованная видеокарта для комфортной игры на ПК GTX 1080. В игре есть система крафт-вооружения, которая позволяет собрать оружие из мусора. Игрок сможет создать оружие ближнего боя, убойные дробовики, винтовки и автоматические винтовки. Разработчики заявили, что она предназначена только для соло прохождения и планов на развитие мультиплеера у них, к сожалению, нет. Благодарю вас за просмотр, я надеюсь, что мое видео было как минимум интересным, а как максимум полезным. Еще раз напомню вам подписаться на мой канал и поставить лайк под это видео, если оно вам понравилось, а также подписаться на мои остальные соцсети. Спасибо, что были со мной и увидимся в следующем видео. Пока!